Всем привет! Началась новая неделя, это значит новая ротация оперативников в калибре. У нас в гостях Ватсон, Арчер и Авангард. Все оперативники в основном хороши, но не каждый оперативник подходит под вашу руку, поэтому давайте разбираться кто из этой троицы подойдет именно вам и стоит ли играть на данном этапе игры. Начать конечно же хотелось бы с авангарда, мой любимец из этой тройки оперативников. Авангард больше специализируется на pvp режиме и я считаю его одним из лучших оперативников для взлома. Есть конечно те кто берет его и в пве, но тем не менее основная масса людей на нем играет исключительно в пвп, ведь наша максимальная дальность стребы не позволяет эффективно уничтожать ботов на дальней дистанции. Конечно, опытный игрок может и на авангардом пропушить всю карту, но даже в этом случае, сядя на любого другого штурмика, он сделает это гораздо быстрее и безопаснее. В общем, основная мысль проста, авангард не для ПВЕ, тут надо просто смириться, в ПВЕ есть более продуктивные оперативники. Думаю, с этим мы разобрались, давайте же рассмотрим его в ПВП. Ну, во-первых, это необычный геймплей, ведь у нас не винтовка, а дробовик, это новые эмоции и опыт в игре. Да, есть Микола и Мигель, но тем не менее, это медики, и как по мне, авангард сильнее Микола. Если ты не согласен со мной, пиши в комментариях, почему ты считаешь, что я не прав. Ну и не будем забывать, что Микола это медик, а авангард штурмовик, что влияет на поведение в бою. Наша основная дистанция ведения боя это ближний бой. На такой дистанции мы особо опасны и можем разобрать даже троих или четырех противников с прямом столкновении за один магазин. Этот оперативник создан для врывов и неожиданного появления вблизи. Зачастую, если возле себя увидите авангарда, то можете сразу попрощаться с шансом на победу, если вообще успеете попрощаться с ней. Авангард опасен вблизи, но мы должны выйти на эту короткую дистанцию, а для этого надо уметь ее сокращать. Геймплей отличается от игры на простом штурмовике, надо привыкать сокращать эту дистанцию и отвыкать пытаться убить кого-то на средней дистанции. Дроп конечно может зайти, но не факт. Наши выживаемости способствуют максимальное значение хп среди всех штурмиков и три плашки брони туда же. А при активации способности у нас вешается эффект рикошета и мы возвращаем 20% входящего урона стрелкового оружия. Также во время действия способности, если мы ликвидируем противника, мы получаем щит прочностью 40 единиц, что поможет выжить и убить очередного противника. Конечно, при активации способности мы получаем метку и светимся через всю карту, так что лучше слишком рано не активировать нашу способность, дабы не выдать свою позицию. Туда же в копилку максимальный ДП среди всех штурмиков и отличный разовый урон при условии вхождения в тушку всех дробей. Еще увеличить скорострельность навыков и вообще будет пушка. Но все это было бы слишком хорошо без ограничений. Дистанция еще раз дистанция, это наше спасение и наша боль. Близимый монстр, но стоит удалиться от противника, и мы превращаемся в мальчика для битья. На открытых участках карт мы не можем эффективно приблизиться к противнику на нашу дистанцию боя или подловить его на перебежке. Раньше столкновение было сложнее играть из-за постоянного стоялого, но в новых реалиях более близкого боя авангард стал себя чувствовать гораздо лучше. В общем, этого штурмика точно стоит брать, ведь в нем тяжело разочароваться. Неплохой фишкой оперативника является иммунитет к оглушению, а значит флешки и машинка Вагабонта нам не страшны, а вот у нас есть фугасно-газовая граната, которая мало того, что оглушает, так она еще и отравляет газом в течение 8 секунд. Что же мы получаем на выходе? Мы получаем отличного оперативника, даже при кривых руках, ведь целиться на нем толком и не надо, даже в прицел не обязательно заходить. Можно спокойно стрелять от бедра. Главное это научиться выходить на свою дистанцию боя. И тогда у вас все будет отлично. Навыки на оперативников это спорная штука, все зависит от вашего геймплея, какие расходники вы используете и насколько сильно вы прокачали навыки. Вот моя подборка при условии, что я использую стимуляторы и бронепластины. Первая это сыводка гелмоглобина, второе это субдермальный морфин, третий это существительный курок и четвертая это кровавая ярость. Это моя личная топовая сборка. Более подробно разные сборки под разный стиль игры мы рассмотрим в отдельное видео про авангарда. Полно противоположность авангарду это Ватсон. Кто бы что ни говорил, но Ватсон это чистый ПВЕ оперативник. Конечно найдутся люди, которые играют на Ватсоне в ПВП, из них только пару человек, которые действительно могут на нем играть в ПВП, и уж точно никто не заходит на Ватсоне в ранге, боже упаси. Даже несмотря на недавний ап Ватсона на дальность стрельбы и урона на ней, это не поменяло сути оперативника в ПВП, но сделало его более востребованным в ПВЕ и в ПВПВЕ. Реализация Ватсона сложна в ПВП. Да, у него отличная дальность стрельбы. Да, по голове без брони. Он накидывает 120, а в тушку 60. Но на коротких дистанциях он очень уязвимый. Малая скорострельность не позволяет эффективно выживать на коротких дистанциях большинству игроков, даже с учетом навыка на скорострельность и ваншотов в голову. Ап его мин ловушек с новым эффектом оглушения это все отлично, но не сильно повысило шансы на победу, хотя неприятно попадать под такой эффект. Лечение у Ватсона отлично и он даже себя лечит во время лечения союзника, а также накладывает эффект снижения входящего урона на 50% на союзника и минус 70% на себя. На момент лечения вы оба непродолжительное время привязаны к точке лечения и практически не можете двигаться, что лишает вас маневренности, а в ПВП важно менять быстро позицию и реагировать на ситуацию на карте. Да, лечение отлично, но боевой потенциал Ватсона низкий. Спросите себя, как часто вы встречаете Ватсона в ПВП? Я практически не могу вспомнить такие бои, поэтому сосредоточимся на не в ПВЕ и ПВПВЕ. Начнем с того, что мы неплохо можем страховать снайпера, а иногда даже можем получить по шее от сокомандного снайпера за то, что он не успевает убивать дальние цели и за нашу эффективность стрельбы на дистанции. В общем, если вам не повезло со снайпером и он не снимает дальние цели, то будучи в новоцене, у вас не будет с этим больших проблем. Стрельба по ботам это не стрельба по живому игроку. Тут мы очень эффективны, как в принципе и во фронте. Там мы отлично снимаем ботов и хорошо себя чувствуем при перестрелке с игроками. Ведь фронт в основной массе это дистанционные перестрелки и постепенное сближение с противником. А это именно тот геймплей, под который заточен ваш швацан Но помните, близко противника лучше не подпускать, а в идеале заманить его на мину и под оглушением убивать. Конечно, никто не запрещает вам попадать вблизи даже от бедра. Разброс у нас не такой большой и попасть шарной пулей вполне вероятно. А хороший разовый урон позволяет добить уже покоцанного противника. Поэтому если вы ищете медика для ПВЕ и ПВПВЕ, то вам точно следует обратить внимание на Ватсона. Кстати, я сказал медика, но так и не рассказал толком о лечении. Ватсон лечит на 70 единиц в течение 5 секунд, при этом пациент должен стоять рядом. А на вас накладывается замедление, но вы можете при этом стрелять спокойно. К сожалению, вы практически не сможете двигаться, но в ПВЕ вам торопиться некуда. А если сделаете пару шагов, то лечение прекратится, поэтому не отходите далеко от Ватсона, если он начал вас лечить. Во время лечения также накладывается эффект «Боевой дух», и мы получаем иммунитет от газа, кровотока и оглушения. По союзнику и нам проходит сниженный урон, по союзнику минус 50, по нам минус 70. Это повышает нашу выживаемость, если по нам ведут огонь. Из минусов мы не сможем отличить самого себя, если захотим. Для этого нам потребуется подойти к союзнику, но если он не получил хотя бы одну единицу урона, то активировать лечение не получится. Но спецопираться с этим нет проблем, достаточно ранее с пистолета союзника. Но вы видели союзника без урона в ПВЕ, поэтому проблем с лечением не будет, как и с временем ожидания, ведь откат обилки у нас 15 секунд, и в сравнении с таким хилом это хороший показатель. Давайте подведем итоги. Ватсон это отличный хил, дистанционный бой на средней и дальней дистанции и предрасположенность к ПВЕ и ПВЕ. Но еще раз напомню, да можно вблизи попасть в голову, да можно убить противника, но наша скорострельность не позволяет нам промахиваться, и поэтому наша выживаемость в ближнем столкновении не очень высока. Если вы идете в ПВЕ, что 99 случаев будет именно так, вот моя подборка для ПВЕ. Первым идет боевая медицина, за ней идет регенерирующие материалы, далее бронебойные патроны и запасной шприц. Шприцы никогда не бывают лишними. Но если вдруг вы захотите пойти в ПВП, то моя личная подборка это углубленная подготовка, далее адаптивная броня, либо субдермальный морфин, но я предпочитаю все-таки оставаться на броне и стать адаптивную броню. Далее мы выбираем сверхчувствительный курок, что увеличивает нашу скорострельность. Это немаловажно на такого рода оперативниках. Ну и напоследок, последний навыка, я все-таки решил выбрать скрытый воин для ускоренной реанимации. Подборки бывают разные, более расширенные варианты можно посмотреть в моем обзоре на данного оперативника. Ну и напоследок... Арчер? Ох уж этот Арчер, несмотря на то, что это один из самых нелюбимых моих снайперов, от этого хуже он не становится. Такой тип снайперов точно подходит для всех режимов и в ПВЕ у него нет никаких проблем, там он очень эффективен и по сути кроме билда про него нечего рассказывать в ПВЕ. Нам даже не обязательно целиться, чтобы убить бота, достаточно просто попасть в тело там он очень эффективен, убивает все что шевелится и не шевелится. По сути Арчер это единственный настоящий снайпер в игре. У него есть баллистика, поэтому на большой дистанции надо брать чуть выше головы и у нас есть скорость полета пули. поэтому если вам нравятся снайпера, то Арчер точно подарит вам новые эмоции и новый геймплей в любом режиме. Но как и два предыдущих оперативника, Арчер относится к группе персонажей не для всех. Его не так много в рандоме, но его побаиваются уж точно. Очень необычно нынче вышла подборка, врата на неделю. Начну свой рассказ про данного оперативника с самого большого разового урона в игре. За выстрел мы наносим 115 в тушку и 207 в голову, естественно без учета брони. С такими показателями никто не сравнится. Противник, допустивший ошибку и попавший под ваш выстрел, дорого за это расплатится своим хп, а если за что в голову, то возможно и жизнью. Осталось только попасть, а с этим не все так просто. Как говорилось ранее, у нас есть баллистика, а это значит, что надо рассчитывать скорость полета пули так, чтобы она точно встретилась целью. Поэтому на больших дистанциях надо брать упреждение по цели и стрелять не в бегущую цель, а в ту точку куда он прибежит через секунду. Ачер это стрельба на опережение, тут надо думать и привыкать к стрельбе, но если уж попали, то точно будет больно. При перестрелке с противником, который сидит за укрытием и периодически поднимает голову, можно стрелять до того как он ее высунет, в надежде на то, что пуля прилетит в тот момент, когда он встанет в очередной раз. К сожалению за хороший разовый урон мы расплачиваемся очень низкой скорострельностью, как в принципе его очень низкой скоростью бега. Но если вы подумали, что выходя с Арчером на короткую дистанцию, можете спокойно его убить, то подумайте несколько раз перед тем, как на него выбегать. Зажатый в угол Арчер может от бедра нецели с толком попасть в вашу бренную тушку и уложить вас. ведь разовый урон у Арчера очень большой и пережить попадание надо еще умудриться. Поэтому играя Арчером и для того, чтобы убивать ближние цели, желательно перед выстрелом на долю секунды войти в режим прицеливания и выстрелить, так шанс попасть будет в несколько раз выше. Не раз команда противника в полном составе ложилась выходя на короткую дистанцию с Арчером, главное чтобы они это делали по очереди и он смог успеть перезарядиться. К сожалению реализовать арчеров в пвп из-за его манеры стрельбы не так просто как может показаться. Арчерам надо попадать каждым выстрелом, у вас нет права на ошибку и я имею в виду, что если вы играете другим снайпером, то стреляя по бегущей цели у вас будет несколько выстрелов, а у Арчера всего один. Малая скорострельность не даст вам права промахиваться, но если попали, то противник будет в печали, если выживет и в горе, если нет. К сожалению, наше спецсредство по большей части бесполезно. Дымы малоэффективны и редко применяемы. Несмотря на нашу небольшую скорость передвижения, для смены позиции их тоже редко используют. Ему бы неплохо зашли газовые гранаты, но есть только дымы. И неплохая такая билка, которая не даст возможности противнику прятаться за укрытием или углом. Под действием билки мы стреляем разрывными патронами, если ими попадать по любой поверхности, то происходит разлет осколков на 4 метра и нанесение урона противнику стоящим рядом в размере 50 единиц, конечно, через укрытие осколки не пролетает, но если стрелять возле угла укрытия или стены, то урон будет, так можно неплохо добивать или отпугивать противника, вынуждая его отойти или сменить позицию. Давайте перейдем к навыкам на Арчера, ну еще раз напомню лично мне такой геймплей не подходит, и несмотря на все плюсы этого оперативника, игра на нем лично для меня некомфортна и перед покупкой Арчера вам следует задуматься а стоит ли убрать? брать? и понравится ли он вам. Если вы его купили и разочаровались в ПП, то не спешите забивать на него, вам просто нужна практика, не более того. Надо просто привыкнуть к карчеру и он раскроется, поэтому никогда не спешите делать преждевременных выводов. Но терта подборка навыков, которые использую лично я. Первое это сыворотка гемоглобина, второе это субдермальный морфин. Третье, это затвор прямого действия, к нему надо привыкать. Ну и четвертое, последнее, я решил экспериментировать, поэтому я себе поставил засаду. Довольно-таки неплохо получается подловить противника. Но если вдруг вы решили использовать свое спецсредство по назначению, то вам подойдет скрытый воин, чтобы убегать в дымах. Хотя не знаю, зачем это может вам пригодиться. Самое оптимальное, это, конечно, поставить холодный расчет, для того, чтобы можно было больше и дольше бегать. Все зависит, еще раз повторяю, от ваших расходников Ну и конечно я жду ваших комментариев По данным видео с вашим мнением по этим оперативникам Возможно именно ваше сообщение Повлияет на другого игрока И поможет ему решить Брать или не брать оперативника из этой ротации А с вами был Димон Пока-пока, увидимся на полях сражений